Уважаемый Анна хочу вас поблагодарить за, за вот эту совместную организацию сегодняшней нашей работы по случаю 50-летия Байконура. Мне очень приятно быть в Казахстане, тем более по такому знаменательному поводу, как 50-летний юбилей космодрома, в которого и сегодняшней его жизни. Прямо задействованы самые лучшие силы и России и Казахстана. Безусловно, что сотрудничество между нашими странами в высокотехнологичной сфере, где Россия, безусловно, имеет не только хороший опыт, но и признанные всем миром достижения. Сотрудничество в этой области между Казахстаном и Россией открывает новые возможности для обеих стран. Мне очень приятно отметить, что не только наши договоренности прежнего времени, я имею в виду достаточно крупные проекты и по созданию нового стартового комплекса на Байконуре, что мы с вами сегодня видели и могли убедиться, что работа идет нормальная. И по сотрудничеству в сфере космической связи имею в виду запуск в во по второй половине этого года, космического спутника, связи э, в интересах Казахстана и при участии Казахстана. Но не менее важно, на мой взгляд, и то, что э, нам удается с вами выходить на все новые и новые этапы сотрудничества, искать новые проекты, в которых мы заинтересованы, и Казахстан, и Россия. И я очень рад, что... Мы с вами в этом отношении абсолютно одинаково мыслим, и наши коллеги самым активным образом поддерживают эти планы. Но мне кажется, что это само собой разумеется, потому что Казахстан – это естественным образом космическая держава. И не только потому, что здесь находится Байконур, но если мы посмотрим на государственное знамя Казахстана, это степной орел, который обнимает солнце в этом глубокая символика устремления Казахстана в области высоких технологий и в космос уверен и мне очень приятно отметить что вы разделяете точку зрения сотрудничество между Россией и Казахстаном в этой важнейшей для обеих наших стран сфере может быть в высшей степени эффективным и выстроенным на многие десятилетия вперед я еще раз хочу вас поблагодарить за, за это сотрудничество, за понимание важности этих проблем, которыми мы занимаемся. И уверен, что оно будет приносить плоды, заметные плоды не только в сфере развития развития технологии и науки, но это почувствуют и люди не только сегодня, но и будущие поколения наших граждан. Спасибо, Иван Ильич. Я рад, что мы здесь встретились. И об этом договорились недавно в Челябинске. Сегодня для не только работников космодрома, а этого города, для обеих наших стран очень знаменательный день. Сколько было сказано в мире, что будет с космодромом после развала Советского Союза, космодром переживал полный крах, можно сказать, остановкой, и все отсюда бежали. И судьба огромного комплекса, многомиллиардного комплекса созданного. Всем Советским Союзом, когда-то могло быть плачевным, я считаю, благодаря договоренности и благодаря российской науке, российской космонавтике космодром живет и набирает совершенно новые дыхания. Это первое. И То, что сегодня Казахстан становится участником, спасибо за то, что вы сказали космическая держава. Космическая держава еще надо стать. Но то, что мы с вами договорились о строительстве космического казахстанского комплекса «Байкерек». И в этом году мы пытаемся запустить казахстанский спутник «КатСАРС». Э -э обучаем космонавтов двух сейчас в России. Наши ребята учатся в Космическом университете России. Сегодня договорились, что по военной космической тематике будут наши студенты приняты Будут обучаться за все это. Я думаю, Казахстан, казахстанцы должны быть благодарны вам и российской стороне за столь большое доверие. И в-третьих, мы сегодня договорились участвовать в более широковасштабных мирового уровня проектах совместно. Казахстан сегодня готов к этому, потому что считаю, вложение денег в космическую отрасль – это вложение будущего. будущее. Это самые выгодные вложения новую технику, новую технологию, к которым принятся все, во всем мире. И у нас есть такая уникальная возможность. Сегодня, отмечая 50-летие этого космодрома, я хочу сказать, что космодром Байконур – знаковый объект доверия и дружбы между Казахстаном и Россией, между нашими народами. И то, что мы продлили арендный договор до 2060 года, мы дали возможность спокойно работать и российской и казахстанской стороне на долгие перспективные периоды. И хочу еще раз поздравить всех наших космонавтов, работников космоса, научных работников, всех россиян и казахстанцев с этим замечательным праздником. И вас, Владимир Владимирович, приветствую еще раз на казахстанской земле. Всего вам доброго и больших успехов многотрудной деятельности на благе народа России. Спасибо. Вы знаете, я с вами полностью согласен, особенно в той части, когда вы сказали сейчас только о том, что огромные ресурсы были затрачены на создание Байконура, всего этого огромного комплекса здесь, на земле Казахстана, Советским Союзом. Но если мы сегодня, сегодня Россия активно сотрудничает практически со всеми космическими державами мира, если мы сегодня уже договорились с нашими европейскими партнерами о совместных пусках ракет в Атлантическом океане, в Латинской Америке с французского космодрома, то было бы просто верхом глупости не воспользоваться тем, что создано предыдущими поколениями. Космонавтов, ученых, инженеров, рабочих, которые создали этот мощный, может быть, самый, один из самых мощных комплексов в мире. И то, что за последние годы сделано по, сделано по восстановлению Байканула, и то, что созданы перспективы для его развития в будущем, это крайне важно и для Казахстана, и для России. Мы с вами говорили с вами обещали, о необходимости создать совместный банк, да. и вот только что, отправляясь сюда, я разговаривал с членами правительства, Думаю, что будет правильно, если мы хотя бы в течение дадим им еще месяца два-три, чтобы эта работа в целом была завершена, и чтобы мы создали хороший инвестиционный банк для осуществления совместных проектов между Россией и Казахстаном, а может быть и для других стран СНГ, которые захотят подключиться к его деятельности. Банк, по вашему предложению, должен быть с приличным уставным капиталом. Полтора миллиарда долларов, миллиард готовы внести Россия, полмиллиарда казахстанская сторона. И, как мы и договорились, мы согласны с вашим предложением разместить э, головную, э, головной офис этого банка в Алмате. С пониманием да. того, что... Э, э, Президент будет расслабиться. Согласен, Мы еще встретимся в Астане на организации ШОС в начале июля. Так что мы там тоже, я думаю, договоримся о важных делах, сотрудничестве не только в ШУС, двусторонних, готовить сейчас наше правительство соглашение. И то, что мы в Челябинске достигли упрощенного перехода границы, уже осуществляется. Я думаю, рад, рады всех, кто часто переходит эти границы, правительство приняло решение. И мы сделали большое дело накануне вот 25 мая, когда могли осторожнить отношения. Так что до встречи в Алмате. Спасибо.